Друзья, всем привет! И сегодня у нас на Динамо ТВ специальный и даже праздничный выпуск. В общем, мужики, с праздником всех нас! И все прекрасно знают, что сегодня за день. И наверняка уже с утра каждый из нас получил по паре носков или по банке нового геля для бритья. Но, а мы на Динамо ТВ на нашем YouTube-канале решили сделать праздничный движ вместе с нашими прекрасными дамами. Сегодня мы решили разыграть праздничную партию в известную игру «Элиас». Девочки, где восторг? где восторг? Где радость, эмоции? В чем суть нашей игры, в которую, я уверен, играли многие из нас? Мы собрали список самых настоящих мужчин низкого динамо. Это, конечно же, футболисты нашего основного состава и представители тренерского штаба вашей команды. И вот тут, я уверен, будет самое интересное, потому что также вы будете показывать. Маленькая провокация. Ну и еще несколько представителей нашего клуба. Четыре участника, две команды, четыре раунда и по 120 секунд у каждой участницы одна должна загадать, показать, объяснить. Полная импровизация нашего задуманного героя, который будет в виртуальной карточке. Вторая участница должна будет отгадать. Потом мы все считаем. И в самом конце самое интересное наказание, которое мы подготовили специально для игроков женской команды. Вроде бы все понятно, все доступно объяснил. Девчонки, удачи. Поехали. Погнали. Спасибо. Команда номер один. Анастасия Новикова. Анна Филипенко. Команда два. Валерия Карачун. Виктория Казакевич. Первый раунд, 120 секунд. Поехали. Вот, значит. Ой, oh, <с Russell> это потом и на Да. Этот серп. Блин, да. Дамы и Динамо. Две буквы вот прям как. Давай, смотри. Да. Да. И да. А, этот Джокер. Этот перец. И Дамира. Дамир. Короче, имя у него Серёжки Женские. Имя? Серёжки Женские? Расскажи. скажи На эту букву имя мужское. Любой, какая придет придёт в голову? Серёжки Женские? Ну ты имя такое же мужское. Просто не придумай клипсы там какие-то. Просто скажи Валерия. Просто вот скажи. Это очень трудно. Потому что... Так, ну, короче, птица. Чиш. Так, еще один. Этот меч есть. Вместе с ним. Нет, вместе с ним. Это круглая. Что это? Щит. Да, ну вот такая фамилия. Шитов? ты отгадала быстро. Так и... No, здесь, давай давай, Викулян. Так, и кто форму, наверное, раздает там... Ээээээээээ... Да. А того... И на Помазан? Да! А того, кто Сергей. 15 секунд. А, ну, это его имя. Сергей? Да. Сергей? Ну, какая-то фамилия еще у него. Какая? блин? Тоже имя... Мужское.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 БК БК? Да, он и нет Так У нас такой ходит Мачка Капюсона Агент Агент Сергей Михайлович <плев> да? <плев> а фамилию помнишь? Нет а, Так, <плев> вратарь Высвечен он Перешел к нам Динамо Я помню Еще вратарь есть Николай Толлович Чи-ничи-ничи чини, не делает, такой. забивает гвозди, вратарь. На С? Нет, нет, Если бы ты по морю плыла, у тебя не было лодки, и ты без деревьев, что бы я сделала? Плотников? Молодец. Молодец. А, так, а вот этот вот мужчина, который ходит с кофе. Марианыч. Блин, он Марианыч. Да, А это же был. Вы высочи, помнишь, вспоминай, Братар? Капки! Так, а А вот показывай же, нет? Делаем гайку по Да, Это тоже я не знаю. Давай тоже начнем. Есть меч? А есть? Да, и вот только буква первая тоже другая. Шикавка? Ага, я забрала. 15 секунд. Лиза, отросток! Скорее! Лиза снимает! Лиза снимает! Да! Шикавка? Ура! Итак, вы справитесь, Молодцы! Раунд! Третий раунд! Поехали! О, замечательно. Ты можешь говорить, Леонид? Он перешел. Да, молодец. Блин, я же могу показать, да? Да, что можешь делать? Да, наш... Наше, наш... Наш. Наш. Да. Вот это что, блин? Да, ну, да! Это... Лимон? Ага. 5. Да, молодец. А что? Это щека? Да, молодец. Ну, правильно? Правильно. Щека? А. Да. Что за такое что А что за щека? Нет, что это не совсем. Не совсем. Не совсем. Директор Динамо-люди. Ну О, я правильно покажу. Щека, но, фамилия. Так как написано? Там же не ща. Там ше. Минус один! Так, эм... Следующий Ну жестко, ну давай кто-нибудь другого. Давай, дам себе жёсткий! Небо какого цвета? Другого? Нет. Синего? Да, только поменяй букву последнюю. синя а а Нет. Синие? а а а а букву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 Время. Батцы, блин, батцы. Ты когда пленишь? Это, это я просто. перепутала. Round Итак, девчонки, заключительный раунд. Две минуты. Поехали. Давай! Следующий. Куперов такой. Швейцар. Блин, это который стадион у нас директор? А нет, какой говорю? Прыжочки такие, Владимир Но как зовут? Александр. Не, я помню Александра. Э, который, который, который в центре, про которого мы говорили, играет. Такой лысый. Козлов. Э, друг этой Клавы. Жон Пон. Наш Жон, наш любимый тренер. Мали. Да. Другой есть? Нет. Который с Бреста. Мой кореш. Да, кореш такой. Ты что подсказываешь? Мы же не с ними. Я не знаю. Про кого она? На Х? Нет. На Х? Да. Хвощинский. Молодец. Минута. И... Ну тут можно расслабиться. Минута. Да, конечно. Сейчас кофейку пупьем. И переигрывать. Перезвонить с кем-то в команде. нападающий. Бахер. И, И рядышком дыр. еще был такой. Попадающий? Нет, нападающий рядышком. Попадающий, по таблице получил. Фамилия такая. На Викину фамилию. На Хэ? Да. Калинин. Климович? Да, молодец. Мы are Ну, как мы и обещали, проигравшей стороне мы придумали специальное наказание. У нас, как сейчас известно, есть проблема с вратарями в команде, потому что Наташа Мультяну уехала в сборную, а Лиза Сивко немножко травмировалась. Поэтому мы решили, то, что Лера вдруг решила стать вратарем. Угу. И поэтому сейчас она будет звонить Александру Николаевичу Скакалину, тренеру наших голкиперов. И Предлагаю специально. Да, вперед. Ну, Посидеть решила да. наш квартарей. Да. У нас сказали, что мы вместе с Викой посовещались, но потому что вы, мы ещё вдвоём проиграли, Николай, правильно? Николай, да? Да. Это что ж такое -то? Они, наверное, знали, что видео записывалось. Да. Николай, здравствуйте. Это Корочун. Да. Как Ваши дела? Да ничего. Слушайте, Николаевич, у меня тут такая мысль пришла в голову. Помните, Вы говорили, что я была бы неплохим вратарем? Помните, Вы мне говорили такое? Да. Слушайте, я подумала, я с этим ахилом все никак не могу восстановиться, а Вам такой вратарь подойдет, как Вы думаете? Ну, я себе переквалифицируюсь, в принципе, по росту это неплохо, да? Как Вы считаете? Ну, неплохо, конечно. Ну, вы бы взяли меня тренировать, как вратаря? Серьезно, что ли? Ну, да. В защите смотрю, там конкуренция конкретная. А вратарей как бы Наташа уехала. Малышку вот взяли. Вот я и подумала. Интересно. Нюанс. Но, как бы... Подожди, подожди. Сообразить... Ты серьезно это так? Ну да. Ну, я, ну, ну если что, вы меня потренируете? Как бы вратарь работает, ну чем раньше, чем лучше, да, ну как в принципе любой в любом виде спорта, да, то, ну вот, ну, то есть это огромная работа в принципе и, и, и то, что получилось там во вчерашней игре то это не, не говорит о том что это будет э, постоянно Александр Николаевич так... Александр да. Николаевич это строк саня у нас, а -а -а -а. Да, да, у нас программа Розыгрыш. Мы снимали видео. Actual. Девочки проиграли, да. И вот поэтому Лера. Aí, а, uh Лера решила, да, стать вратарем, поэтому мы позвонили именно вам, Николаевич, с праздником вам с 23 февраля. Девчонки, поздравляем, поздравляем. Поздравляем! Да. Завтра перчатки. Спасибо, спасибо за участие, Николай. но а завтра Лери на тренировке. По, по шапке. А Все, бы ну, меня разыграли, раз, а хорошо. Благодарю, благодарю. Николаевич, сыграли просто сколь. великолепно. Все, завтра Леря Карачун и Вики Казакевич. Выговор строгий, с занесением. Все, Николаевич, спасибо. До свидания. У негодяй, конечно. До свидания. В конце нашего видео по традиции мы делаем праздничный розыгрыш. Мы разыграем этот замечательный мяч с автографами женской команды. Отличный подарок, отличный деньги. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот замечательный футбольный снаряд? Нужно написать в комментариях, кто, по вашему мнению, был максимально креативным в нашей сегодняшней игре. А потом среди тех, кто оставил комментарий, мы случайным образом выберем победителя и вручим этот замечательный мяч. Так что все в комментарии. Будет весело. Спасибо всем, кто посмотрел наше видео. И в завершении, конечно же, наши прекрасные девушки поздравят. Всех нас, мужчин. С праздником! С праздником вас, дорогие мужчины! Поздравляем! С 23 февраля вас всех! Поздравляем и благодарим за то, что вы у нас есть. Друзья, и обязательно поставьте лайк этому видео, участвуйте в нашем конкурсе, смотрите Динамо ТВ, болейте за Минское Динамо и пусть все у нас будет хорошо.